Можно бесконечно говорить о разных религиях и учениях, о том, какая из них лучше для отдельного человека, а какая из них лучше для государства, элиты и бизнеса. Но лучше зайти совершенно с другой стороны и подумать о том, как разложить людей не по религиям, а по уровням познания Бога и устройства мира. Нулевой, самый низший уровень познания Бога – это христиане и мусульмане, паства всевозможных сект и вообще любые люди, которые Вместо понимания вещей предпочитают заниматься всякими обрядами, ритуалами, молениями и прочими автоматизмами. Да, эти люди верят в то, что Бог есть, но им под видом Бога можно внушить все, что угодно, и они будут это исполнять как зомби, не понимая, что это значит на самом деле. Так, христиане верят, что Христос не человек и не пророк, а потомок Бога, что душа после смерти будет либо вечно замкнута в аду, либо вечно замкнута в раю. Верят в то, что Христос превратил воду в вино и неведомым образом спас всех людей на земле, в том числе и тех, кто его убил, через свою смерть на кресте. О самом Боге и об устройстве мира христиане не знают ничего, да и саму Библию из них читает только один процент. Следующий уровень, первый уровень познания – это материалистические атеисты и иудеи. Материалистические атеисты своими мозгами убедились в том, что мир не такой, как преподносят нам религии, они осмотрелись и увидели, что земля шарообразная, что есть такая штука, как логика, управление и так далее. А вот иудеям не надо было убеждаться. Они это заранее знали и пасли паству других религий с момента их создания. Поэтому и иудеи и материалистические атеисты на одном уровне. Тем более, что иудеи этот материализм и внедряли. Следующий уровень, второй уровень познания – это знахари, шаманы и потомки бывших жрецов. Это те люди, которые и создали все религии, писали и корректировали священные писания, которые и поныне управляют религиями и всей политикой в целом. Третий уровень – это люди, которые не только признают существование Бога, но и устойчиво чувствуют с Ним связь. Бог с каждым человеком разговаривает на индивидуальном для каждого языке жизненных обстоятельств, общается с каждым через совесть и интуицию. Такие люди интуитивно и правильно распознают этот язык жизненных обстоятельств. Развивают свой биологический потенциал и используют все это в своей жизни. Дальнейшие уровни недоступны для человека из-за ограничений телесной оболочки, которая служит проводником влияния нашей души в материальный мир. 99 уровень познания Бога и мироздания – это высший разум, который действует в конкретном мире и управляет его процессами. Если высший разум покинет фрагмент мира, то там наступит хаос. Сотый уровень познания – это сам создатель мира, надмирная реальность. Если создатель покинет фрагмент мира, этот фрагмент просто исчезнет, так же, как и все напоминания о нем.